Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях замечательный архитектор и человек с большой буквы Александр Игнатенко. Вот, представляю вам. Вы знаете, в 2015 году обратился к нам Александр с предложением, что есть у него интересный ландшафтный проект и чтобы мы скажем так, в этом проекте поучаствовали. Ну, на что мы, соответственно, с радостью согласились. Хочу сказать, что когда я попал на объект, где я должен делать ландшафт, в моей жизни настал переломный момент. Я увидел, что срубы из дикого теса могут быть красивые, современные, Комфортный и действительно богатый. Потому что до этого времени я как-то серьезно к этому не относился. Вот. Здесь же я увидел комфортнейшее строение с огромными панорамными окнами, со вторым светом, с прекрасной планировкой помещением, с прекрасным наполнением. Ну и вообще, такой дом, в котором захотелось жить. И кроме этого, весь интерьер, соответственно, был изготовлен из красивого дерева, ну, собственно говоря, дикого дерева, дикого сруба, и не нужно было никакой штукатурки, знаете, там подвесных натяжных потолков и так далее. И меня, конечно, это поразило. Передаю слово Александру. Э -э расскажите о себе, как вы пришли к этому искусству. Я знаю, что вы архитектор, не просто архитектор срубов, то есть вы, в принципе, архитектор жилых зданий, вот, сооружений, конструкций и так далее. То есть вы просто архитектор. Как вы пришли к тому, что вы начали делать такие восхитительные э, срубы из дикого теса? Ну История <связывая> началась в 2000 году. То есть я, как и вы, видел несколько шедевров местных умельцев. И на вопрос, <связывая> можно ли делать лучше, я получал ответ. Инакше не будет, только так. Это меня очень сильно зацепило. Я обратился к законодательной моды. Есть такая организация в Канаде, в Ванкувере, Панелок, Home. Mm -hmm. То есть они являются действительно ну, богами или эталонами или там иконами. И <coughs> в течение года я изучал их опыт. У меня появился первый объект из дикого теса. Когда мы с вами начали работать, это уже был 27-й объект из Дикого Теса, да? то есть это было 8-е имение, и <coughs> идея э, ландшафтного дизайна, она была, в общем-то, продиктована заказчиком, то есть заказчик, когда обратился, он говорит, я бы хотел, чтобы эти горы, по которым бегают только дикие медведи, там и лани, да, я бы хотел, чтобы они наполнились чем-то интересным, живым, на вопрос, если вода, было сказано, вода будет, если возможность там перемещать какие-то массивы земли, грунтов, тоже было сказано, вопрос в этом не состоит. После чего я взял несколько фирм для анализа, и после того, как увидел ваши работы, то есть ваши работы чем отличаются от других? Если другие работы других фирм, они больше нацелены на модерата, то есть это... Полив, это аккуратный газон, это аккуратное растение, это аккуратный совершенно посадочный э, стимул, то у вас присутствует натура. Вот все эти водопадики, все эти пещеры, гроты, э, здесь водичка, там туман, тут что-то перетекает. И это абсолютно <coughs> гармонично э, вписалось в то, что мы с вами сделали. А если продолжить мысль, то когда вы зашли и начали просто с листа в камеру говорить, мы с вами находимся на таком-то объекте, здесь будет сделано то-то, то-то, то-то, то-то. Я успокоился, сел на какой-то там валун и просто начал любоваться тем, как все ну, продолжается. Значит, объект, о котором мы говорим, он реализован. Дети, внуки, друзья, с пятого раза заказчика говорят, да, мы понимаем, нужно уезжать, уезжать никто не хочет. То есть настолько все хорошо вписалось, эти инфинити э, озера с золотыми рыбками, эти водопады, эти по мукале То есть все ну, в, в, в одной конве сложилось очень красиво. Относительно вообще дикого теса, <coughs> тема интересна тем, что дикий тес, в отличие от клеенного бруса, он в себе передает всю натуру. То есть если мы говорим о домах, которые делаются из мебельной заготовки, а ну, клейный брус это мебель, там влажность достигает 5-7%, то есть мебельная влажность. Да? да, он уже не двигается, у него нет никаких подвижек вверх-вниз, но если человек смотрит на стену, в которой через каждые 15-20 сантиметров по горизонтали идет шоу, через два дня у человека, который смотрит на такую стену, есть одно желание, ее нужно задекорировать. То есть, что бы там ни было, там может быть камин, там может быть дорогая мебель, там может быть буфетка ручной работы, человек это начинает раздражать. Если мы говорим о диком тесе, когда он складывается из бревен диаметра 35, 45, 50, 60, и ты в каждом древне видишь текстуру, это как жизнь. То есть ты можешь любоваться днями. Как, ну, человек может смотреть на воду, на огонь, точно так же на эту стену. Если на этой стене еще смонтирован э, камин в, в английском стиле, с открытой топкой, и у тебя есть возможность взять бокал хорошего вина или дорогого коньяка, в принципе, желать больше ничего не надо. Я удивился тому, как вот в этом деревянном доме располагаются камины. То есть они настолько близки к дереву и настолько рядом, и вроде как кажется, что это небезопасно даже. Вот. Но вы мне рассказали, что там супертехнология какая-то есть, да, что можно этот камин спокойно испо использовать конечно, в дереве. Конечно. Идея в чем? Все камины, тем более в деревянных домах, рекомендуется с использованием шидов. Есть известная западная фирма. Значит, Принцип очень прост. У них наружный контур – это пенобетон, в середине идет керамическая труба, <coughs> которая выдерживает 950 тысяч градусов. Первое, второе, гарантия 30-50 лет. Значит, если из таких блоков сделать дымоход, то, в принципе, можно как в топку паровоза бросать, ничего не будет. Это первое. Второе, сама топка в камине, она зашита снаружи, то есть в местах, которые примыкают к стенам, специальными панелями, которые аналогично выдерживают 250-300 градусов. И сама открытая топка, она предполагает следующее, впереди... Перед топкой должен быть, естественно, материал из камня, не горючий. Ну, то есть, это или мрамор, или какой-то другой э, материал. Ну, в принципе. И, ну, и четвертое, это, да, конечно, должен делать мастер, который понимает, что такое соотношение тяги и э, объема, с тем, чтобы у вас спокойно затягивался дым и выходил. То есть, колосники, потом зубы обязательно. Ну, это делают мастера. Почему? Потому что, если мы смотрим с вами на камин, это часто бывает... Э, когда мы смотрим фильмы или там кому-то приезжаем, у нас такая черная полоса, или полоса, или вообще какой-то объем на фасаде. Да? Хозяин всегда говорит, рассказывает, что вот я очень много дров кидаю. Не он дровки кидает. Но то есть я, который закладывал камин, должен был заниматься другим делом. Но он неправильно сделал само посадочное место и, как правило, забыл зуб. То есть зуб, в котором дым должен уходить вверх, а он уходит сюда. Внутрь. Вроде мелочь, зубчик такой, да? а ее не сделаешь и получишь ну, ситуацию вот в, в том доме в котором мы были <coughs> каминов немного или в домах в одном 8 во втором 14 все они рабочие вот. Всем они нравятся ну, в, в, в принципе, каждая спальня имеет камин Я понял, что это была шутка Интересно просто, э, сколько э, в доме, в котором много каминов Сколько их там может быть? Ну, я не знаю, сколько дома, где много Тех... 120, наверное, или 150 Нет, ну, философия простая Если спальня, предполагается камин вот. Если есть гостиная, предполагается центральный камин, то есть ну, шириной там, метр сорок, метр шестьдесят. Если есть зона приема пищи, ну, предполагается камин. Если есть правильный балкон видовый, да, панорамный, естественно, там тоже просится камин. Но если так все сложить, то получается... Ну, ну наверное, наверное, еще нужна железнодорожная ветка, чтобы дрова подвозить вагонами, я так понимаю. <свист> <свист> <свист> и и, и, <свист> и лента-разгрузчик, да, которая подавала эти драмы. <свист> или или пнем это. <свист> <свист> ну, как-то вопросы решаются. Вот. Вопросы решаются. Все довольны. Если уже говорить о диком тесе: да, в нем есть нюансы. Я могу ну, предвосхитить вопрос. Есть много нареканий и такая расхожая мысль, что вот дикий тес, это обман, они падают, трещат, там в них находиться невозможно. Объясняю за три минуты. Первое. Дерево, которое снято, например, это, ну, будем брать наш украинский продукт, сморека, да, европейская ель, которая в Карпатах берется. Значит, она при высыхании То есть высыхание идет от 55% до 12% Этот процесс длится 3 года значит Изменение в объемах следующее По ширине ужимается до 5% Ну 3-5% да, В зависимости от того, какой этот фрагмент ствола Нижний, верхний вот. Что касается продольного До 1% Таким образом, если мы имеем, например, 20 бревно то через 3 года оно будет 19. Но ну, если вы имеете 302 или там, 50, естественно, у вас э, в те же пропорции. Значит, в связи с этим идет усадка. Если дом складывают мастера, <coughs> которые четко понимают, что есть стены, есть несущие колонны, столбы, там, э, которые тоже как бы дают усадку, но она несопоставима по вертикали с усадкой по бревнам, значит, предполагаются шпильки, усадочные места. И вот эти усадочные места в течение трех лет методично, осенью весной крутятся крутятся и дом садится через три года дом заканчивает любые движения то есть он может где-то подняться на пол сантиметра в зимний период но ну, когда набухает потому что у нас трубчатая структура дерева да и летом он садится но в таком режиме он уже больше не двигается второй момент который часто забывает это обсадные коробки или черновые коробки то есть идея этой коробки следующая между верхним срезом, там, где у нас идет верх окна, и коробка, должен быть зазор порядка 10 сантиметров. То есть этот зазор в течение трех лет сужается до двух. Здесь, естественно, есть минеральная вата, есть обналичка. И как бы вопрос тоже снимается. И третий вопрос, который все ну, нехтуют украинским языком, это когда делаются санузлы или, например, умывальники, рукомойники, или другая мебель, которая просто специалистами, делающим первый раз дом, она прибивается к стене и происходит следующее. В течение трех лет у нас происходит усадка. Для того, чтобы этого не происходило, в местах, где устраиваются сантехнические приборы, делается фальшивая стена, у которой есть направляющая, которая спускается вниз вместе со стеной, но она остается стоять неизменно. И последний метод, это, конечно, лестница. То есть лестница это слабое место всех. <къех> Объясню почему. Слабое место в том плане, что не нужно забывать очень простую пропорцию. Две высоты и одна длина, то есть два подступенка и одна проступ, должны равняться 60. Как правило, лестница переносится на фазу дизайна, особенно в деревянных домах. То есть есть какой-то проект, построили, и потом приходит дизайнер и говорит, будем делать лестницу. И у вас лестница делается таким образом, что человек после третьего подъема говорит, очень интересный проект. Ну, то есть некомфортно, 17-18 сантиметров каждая ступень. Потом э, отсутствие этих площадок ну, в, между лестничных, Потом, например, эти забежные ступени. Оно вроде бы модно, театральные эти варианты, да, но если человек приехал на отдых, то э, вероятность травматизма очень высокая. Ну, в, при подъеме, при спуске, особенно при слабом освещении. Так вот с лестницами отдельная история, она заключается в чем? Очень важно, чтобы лестница в деревянном доме, работала на отдельном каркасе. То есть лестница должна делаться независимо от перекрытия. Почему? Что происходит? Вот у вас есть тетива, у вас есть ступенька. Да? И вы начинаете усадку, никто не отменял. У вас происходит усадка, и у вас мало того, что есть разбежность по высоте, вы четко должны попасть в размер. И второе, у вас, если ступень сразу смонтирована на тетиве, она делает вот так. Или вот так, наоборот. То есть дети падают. Поэтому нюанс по лестнице, он актуален и он должен быть решен, первое, или делается металлический каркас, то, что я всегда ну, проповедую, то есть делается металлический каркас, просто обшивается и потом вырабатывается деревянная тема. Да? Или у вас есть, например, ствол, как часто модно бывает, то есть вокруг ствола водится. Но ступени делаются на второй-третий год, когда у вас уже усадка произошла основная, тем более если еще тяжелая черепичная крыша, вы на третий год уже можете просто в ноль сделать ступени. Если сразу делать лестницу в деревянном доме, за вами будут ну, заказчики охотиться. Но не в плане благодарности, а в плане том, что есть нюансы. Вот такие вот ну а так три года им по стремянке забираться или по, по канату с узлами так... Нет, делается временная лестница, и все четко понимают, что придет финишная лестница. Деревянный дом готов к полной эксплуатации... Простая лестница, да, так. Конечно, да, да. Если мы берем уже реалии, как они есть, значит, в недалеком прошлом... Мало того, что дома строились ну, всей деревней или там всем селом. Вот. Принцип был очень прост. Заготавливалось дерево. Причем оно заготавливалось только зимой. То есть зима, когда у нас есть минимальное сокодвижение, легко можно из леса вывести сосны или елочки. И на прокладках, на прокладках этот лес находился до трех лет. То есть Торцы известью закрывались, и дерево просто отдавало влагу. После этого это дерево выкатывалось на полуныну, и мальчики и девочки, ну, подростки, да, его перекатывали в течение летнего периода до осени. Таким образом оно серело, вот то, что мы видим с вами срубы, да, то есть это естественный натуральный антисептик. Оно серело, в нем уже не было ни караеда, в нем не было никаких э, моментов, потому что какие-то там заведутся грызуны или другие... Неприятные процессы, да, и из, например, 60 там, или 100 стволов выбирались 30, 40, 50, те, в которых не было продольных трещин, те, которые себя четко сформировали, и из них делался сруб. То есть сруб делался вместе с обсадными коробками, сразу окна и двери тоже ставились, и самое важное, после того, как стоял сруб, он накрывался крышей, и крыша, то есть не крыша сама, да, а перекрытие, накрывалась землей, то есть давалась подгрузка. И в таком состоянии, без конопадки, дом находился э, до одного года. После этого земля уходила, разбиралась все до основания. В основании всегда укладывались, ну и сегодня тоже, мы стараемся, чтобы это был или лиственница, или дуб, то есть нижний обклад, да, который не гниет. Вот. И потом уже происходила конопадка и перекладка уже в самого дома. И что очень важно, полы как таковые, да, полы тоже делали в течение 3-5 лет. То есть сначала укладывалась доска, через год подгонялась каждая пятая, потом каждая третья. И только на третий год подгонялась каждая доска. И вы когда приходили, вот, ну можно посмотреть фильм или приехать в правильные дома, которые остались немного, да, у вас деревянный пол стекло. Почему? Потому что полностью все процессы прошли. Таким образом строительство деревянного дома занимало до 5 лет. То есть реально получалось как, когда рождался сын или рождалась ну, э, дочь, садилось одно другое дерево, и сразу после этого в садочке уже закладывались досточки для спальни, для кровати. И вот эти досточки лежали там 15 лет, они были просто звенящие. И точно так же, когда уже э, подрастал сын или дочь, да, отец начинал заготовку, то есть 15 лет, ну или там с 16, с 12, он уже готовился к тому, что ну, будет зонду. Ну вот так вот. Был сегодня процесс немножко другой, динамичный. Но для того, чтобы соблюсти технологию и дерево не обманешь. Природа, она единожды сделана. Значит, для этого необходимо учитывать моменты усадки. Если усадка учитывается, да, то у вас не будет проблем. Вот. И ну последнее относительно дикого теса. Почему я им живу? Почему я так им заразился? Значит, у дикого теса если он выполняется, тем более, из красного кедра канадского, из Ванкувера, или, например, кедр сибирский, у него абсолютная корнепластика. То есть ты когда смотришь на ствол, он живой. Ну, если мы берем нашу елочку карпатскую, да, она все-таки цилиндрическая, Ну, у нее мало этого шарма. А если ты имеешь кедр настоящий или имеешь, например, там, тую или красный кедр канадский, ну, стены, тем более выносные камеля, а тем более колонны, где у тебя вот, ну, как из э, каких-то космических фильмов вот эти все э, корни выходят. Ну, это фантастика. То есть правильный деревянный дом из дикого теса ну, это, ну, скажу так, в западном мире это удел ну, людей верхнего эшелона. Они очень дорогие, ну, во-первых, они дорогие в том плане, что получить разрешение на вырубку такого леса, это уже есть ресурс. И второе, архитектура, само строительство, сама технология, а тем более вот эти все панорамные окна, витражи, это, ну, это серьезно. Ну, по сути, у нас тоже это удел, хороший дом, да, это удел верхнего эшелона, потому что если из Канады привести дикий тест то там же надо получить разрешение на вырубки ну, этого, нет, этого нет. дикого теса точно так же. Относительно вопроса, который был, кто может себе позволить. Метр квадратный конструктива на условиях СВОРК стоит от полутора до двух с половиной тысяч долларов. Ну, это без транспорта, без доставки, без монтажа, без шеф-монтажа и так далее. Поэтому это э, в случае, если это будет дом, собран полностью из канадского кедра, правильно? Да. Ну, вот вы когда приходите делаете заявку, как я, например, угу. есть архитектурное решение. Архитектурное решение посылается им, они точно так же, как Хунка Финляндии, они накладывают, адаптируют его на свой э, стандарт. И четко говорят, по наружному контуру метр квадратный, в зависимости от бревна, в зависимости от пролетов и вообще ну, сложности изготовления, то есть какие у вас фирмы, какие у вас выносы, это идет от полутора до двух с половиной. Хорошо. А э, Такой вот интересный вопрос есть. Э, я так понимаю, что дом, э, рабочка вся, разрабатывается фирмой. Канадской фирмой, да, которая производит материал по сути, да. и этот материал заготавливается и заранее нумеруются, нумеруются детали как в Лего, да? Да. и есть некий план сборки этого дома на месте, ну и с, с определенными инструкциями. По сути, для того, чтобы, скажем так, получить хороший качественный дом по сути в первую очередь нужно быть классным архитектором да, понимать это да и по сути нужно сделать архи архитектурку и, и отдать это нормальному солидному скажем подрядчику заводчику э материалов, и они уже снабжают э строительную бригаду допустим местную да для того чтобы это все собрали выезжает человек э представитель компании да я так понимаю да я, ну, правильно я правильно все говорю? Пока что это мои фантазии. Расскажите, просто интересно будет узнать подписчикам моим. Я понимаю, что я уверен, что люди заинтересуются. И понятно, что первый вопрос, как мне это получить? То есть, тысячу, две с половиной тысячи долларов за квадратный метр не вопрос. Потому что вот тот хлам, который у нас строится, по сути, Куча, там пирогов прибамбасов там каких-то не вот, дышащих да и это все все все наслаивается тоже получается <почти>, почти те же самые деньги вот. и вот скорее всего что может быть кто-то захочет и как это получить первое решение которое должно быть любой проект тем более деревянный дом это желание драгоценной половины заказчика о том что они хотят видеть в семейном гнезде Исходя из того, какая у них философия, начинает выстраиваться. В правильном понимании это всегда идет от спальни. Ну, правильный проект делается от спальни, от ложи. И тем более от места э, драгоценной половины. То есть она должна находиться по возможности возле окна, видеть как встает солнце и все, движение Это есть продолжение, это есть э, спальня, это есть э, будуар, это есть ванная комната, гардеробная Потом это есть зал для обедов, каминная, столовая. И все помещения, они идут по линейке, то есть у вас с востока до запада все живые зоны. Входная группа с туалетной комнатой, лестницы, кладовые, они располагаются на неблагодарной, на северной стороне. Вот это считается правильный проект то есть мы на востоке повернули голову и мы видим, как нас солнце приветствует, подошли к зеркалу, увидели себя. И пошли, пошли, пошли поэтому. Значит, это первое. Второе, у дерева есть особенности. Особенность называется переруб. То есть, есть рабочая длина бревна, которая спокойно и эффективно воспринимает нагрузку. Она не может быть больше, чем 6 метров. Мы говорим о натуральном дереве, не оклеенном. Мы говорим о срубе, который делается из, скажем, свежепила. Кедр ли это, туя ли это, это елка, сосна, неважно. Если вы предполагаете перерубы больше, чем 6 метров, значит вы занимаетесь не своим делом. Почему? Потому что дерево винтовая структура. То есть если вы даете до 4 метров, то у вас за счет шкантов или нагелей и перерубов дерево держится. Если вы даете 6 и больше, оно просто выкручивается. И часто бывает, вы приходите, смотрите, вроде бы дома стена ну, пошла пропеллером. То есть это потому, что ну, не соблюдает технология и третий момент который необходимо понимать любому архитектору это э, возможная высота не может быть в срубе высота больше чем 12 венцов физически то есть мы говорим о вот там тридцатом диаметре высота этажа три с половиной метра и больше в деревянном доме проблема почему потому что вы уже за счет вертикальной вот этой перерубости Uh -huh. скажем, венцов, да вы уже не можете обеспечить устойчивость. До 10-12 абсолютно спокойно дерево себя чувствует. После того, как э, пожелания заказчика услышаны, э, диаметр бревна по визуализации выбран, делается проект. Опять-таки в проекте мы четко должны понимать, что фермы или пролеты э, более 7-8 метров они тоже переходят уже в разряд чего-то искусственного. То есть, никакая тетива двойная не будет держать нагрузку больше, чем 8 метров. У вас возникает следующее, просто у вас расходятся венцы, и вся эта ферма ну, теряет свою несущую способность. Дальше колонны, центральная колонна, боковые колонны, они тоже в доме деревянные должны присутствовать. Их нужно тоже предполагать с тем, чтобы у них не получалась шарнирная ситуация, то есть, когда они просто уходят с вертикали. И выносная группа. Любая выносная группа, если мы понимаем вход в деревянный дом, она стоит на колоннах. И в эти колонны из дому должны входить тетивые. То есть они должны быть или продолжением переруба, но просто у вас идет удлиненная да, конструкция, или они должны четко треугольником ловить свою геометрию Если вы этого не сделали, то у вас просто вся входная группа, как теремок только, чик, и складывается. Вот, когда мы все эти моменты обсудили, Выбирается производитель, то есть это, например, или шале, с которыми мы строили из Липчи, Закарпатской области, Хусский район. Или, например, Пенелла те, с которыми я строил, ну, или российские производители кедра. Значит, у всех подход один. Они получают архитектуру, они эту архитектуру берут в работу. Отвечаете possible или э, есть проблемы, и после этого их э, архитектура накладывается на решение, оно отправляется заказчику, заказчик смотрит и говорит, например, там есть какие-то конструктивные моменты, например, переруб э, хорошо, когда он работает э, крестом. Бывают ситуации, когда у вас э, ласочки ну, хвостом прячется, то есть... Запрятать перпендикулярно ласхищен хвост можно в ситуации, когда это не есть критическая или наружная стена. Если она промежуточная, она работает. Если это наружная, ее просто выбивают. Следующий момент – это э, длина переруба. То есть выход э, бревна из переруба не может быть меньше, чем полтора диаметра. Объясню почему. Если вы делаете меньше… У вас возникает следующий эффект. У вас, например, ну вот 30-е брено, вы не взяли 45-50 и так далее. Вы взяли, например, 12-15. Ну, поныить. Вот, а uh -huh. Я хочу, чтобы были маленькие. Что происходит? У вас идет нагрузка раз, второе. У вас идет высыхание дерева, потом просто у вас торец делает вот так. И у вас весь дом разваливается. То есть вот такие моменты, они обязательны. И человек, который заказывает деревянный дом, он четко должен понимать, что даже в середине дома у него будут входящие перерубы которые опять-таки имеет свою корнепластику, но без них невозможно. Это мы говорим о диком тесте. После того, как заказ подтвержден, идет сборка. То есть сборка делается на э, фальш-фундаментах. Угу. Через полтора метра ставятся брусочки для того, чтобы не было затекания ну, и подмокания. Да? И у вас от первого винца до последнего собирается колодец. То есть колодец собирается каждое бревно специальным прибором повторяет контур предыдущего, то есть все вот эти заходы нижнего и верхнего луна, да, они копируют профиль, uh -huh. то есть есть специальный такой циркуль, ну который проводит, и, исходя из этого циркуля у вас вырезается луна в верхнем бревне, потом <coughs> в самом перерубе идеальное ну, лучшее, которое признано, это канадский узел. Что такое канадский узел? Есть классический обло то есть, когда у вас просто полукругом бревно на бревно, значит, канадцы, хотя можно спорить, канадцы ли это были, но уже говорят, канадский узел, сделаны в виде клина. То есть, у вас переруб заходит клином. Верхнее бревно на нижнее. И что происходит? В момент, когда происходит усадка, если в обычном варианте, там, где у вас закругление при усадке, у вас практически верхний венец держится на двух ранних точках, то когда у вас есть канадский узел, у вас при высыхании, он все равно опускается вниз, и у вас нет ну, продуваемости. То есть у вас идет хороший э, контакт, ну и жесткий узел получается достаточно. Значит, э, обычный дом, любой дом, все зависит от того, э, сколько бригад в наличии, он собирается до трех месяцев. То есть берется бревно, на каждую стену идет подготовка, заготовка, по месту. До трех месяцев у вас собирает колодец. Это, это, это собирает заводчик? Заводчик. И, ага. То есть на, на, на, производстве. на производстве. Конечно. Угу. С заготовки привезли, угу. э, сняли кору, вот, <coughs> его подготовили, сделали угу. первичное антисептирование угу. и положили в дело. В таком состоянии э, дом ждет отмашку. Отмашка заказчика или угу. э, архитектора, или ну, руководителя проекта. Он принимается. После того, как дом принят, там на производстве, да, происходит следующее. По уже выполненному проекту дизайна, в том числе электросети, у вас делают внутреннюю электроразводку. О чем мы говорим? Мы говорим, что все, мы же с вами не видим электри, электрокабеля mm -hmm. в деревянных mm -hmm. домах. Они скрыты, они четко идут посередине. Mm -hmm. То есть согласно проекту, согласно оси, которая не меняется в доме. То есть у вас может меняться ширина, но ось всегда остается одна и от оси у вас есть четкий размер, с какой высоты, например, это если нижняя разводка или верхняя разводка, да, у вас идет отверстие. И по мере того, как снимаются венцы, у вас ребята там 25 диаметра сверлом делают отверстие. Каждый венец, который снят, как вы правильно сказали, он нумеруется. Например, А4, там восьмой, здесь второй, и из металла делаются специальные бляшки, uh -huh. они набиваются. Потом аккуратно специальными стропами из материи складывается весь этот дом в контейнер или в длинный мир и едет на место монтажа. Uh -huh. На месте монтажа должна быть подготовлена железобетонная плита. Обязательным условием, которое я... В 2000 году ввел, а сегодня его делают все, это сапожок. То есть из железобетона, из общей плиты еще поднимается 10 сантиметров сапожка, на который потом еще укладывается дубовая вязка, 10 сантиметровая. Почему это делается? 10 сантиметров дубовой вязки, вот эти 10 сантиметров дубового венца, то есть железобетона, они абсолютно комфортно позволяют сделать всю разводку. То есть теплые полы коммуникации и так далее мало того у вас еще приходит теплый пол и вы уже чистым полом подходите к первому венцу деревянному, то есть в уровень дубовой вязки значит сначала по приезде на уже место монтажа всегда закладывается основание в виде прямоугольного в сечении это или лиственница или дуб то есть это минимум толщина 100 ну и по ширине например 150, 200, 250. Из дуба выкладывается венец, естественно, он анкерится к основанию. Вот это есть основа для дома. И потом у вас начинается монтаж венцов. То есть, если есть где-то электропроводка нижняя, да, то вот в этом дубовинце делается диагональный зазор, туда заводится провод, держится, подводится бревно, заводится туда э, сталька и опускается тибреону делается изоляция стыков то ли это будет овчина то ли это будет ну, пакля то ли это будет ну, другой материал который применяется но естественно он должен быть дышащим ну, не гниющим вот. и таким образом складываются венцы вот они сложились у вас уже есть дом естественно перед тем как вы дом складываете очень важный вопрос это антисептирование и антиперенная обработка скажу сразу антисептирование должно проводиться три раза есть первичная, транспортная и финишная, да, антисептическая uh -huh. обработка. Что касается антиперен, значит, это против пожара. Безоговорочно обрабатываются стропильные части, все части, которые примыкают к каминам. Да, то uh -huh. есть вся стропильная система, она обязательно должна быть обработана антипереном. Почему? Если не будет антиперена, ну, будет грустная история. Относительно того, горят ли деревянные дома или как быстро они горят. То есть прямого, если человек хочет, он может и каменный дом ну, зажечь. Если, конечно, вы возьмете лампу и будете направлять ее на дом, вот, на стену, вы его зажжете. Просто подойти и спичкой ну, зажечь деревянный дом, ну это фантастика, ну не загорится. Ну, почему? Потому что в нем есть обработка, мало того, что там есть анти вот эти все септики, у вас еще идет потом первичная, вторичная обработка, у вас есть финишный слой, который ну, по пределе не загорается сразу. То есть нужно просто стоять и ну, методично поджигать. Вот. Ну, это относительно того, что там деревянные дома горят. Горят на самом деле не дома, если мы уже так идем глубоко. <coughs> деревянные дома горят крайне редко. Первая причина возгорания деревянного дома, это если электропроводка сделана кабелями не ВВГН, то есть самозатыхающие, да? И берутся просто кабеля. И вместе с тыкой или вместе с если тоже берут, как бы, ну, э, низкобюджетные, там происходит при большой нагрузке воспламенение, ну и потом грустная история. Э, горят в основном э, деревянные бани. То есть деревянные бани горят <coughs> по первой и главной причине. Это э, ситуация, при которой люди, первые э, не используют шидов, используют какие-то рекламные варианты, в которых предполагается там миллиметр или полтора миллиметра неживеющей стали, там, теплоизоляция, что происходит? Угу. Происходит следующая грустная история. Если у нас с вами есть шидал, в котором есть керамическая труба, да? она 950 градусов держит на протяжении 10 часов, просто на нее направляют, не, ну, нет никаких движений. Значит, если вы имеете теплоизоляцию, минеральная вата, да, mm -hmm. и у вас есть э, металлическая труба, даже миллиметровая, то вместе постоянного удара тепла минеральная вата переходит в разряд в пыли, почему это волокнистая структура, mm -hmm. что такое минеральная вата? Это формальдегидные волокна и базальт, камень, да, измельченный. Mm -hmm. И вот если вы постоянно набираете, нагреваете, охлаждаете, то, например, есть зима, да, то у вас идет резкий подъем температуры там, там, 800-900 градусов, Потом вы перестали топить, и у вас ночью 28 градусов мороза. Какие буддисты? Ну, то есть, вот эта вата, mm -hmm. она просто уходит. И происходит следующий момент. У вас ваты нет, у вас есть только металл, через металл пробивает тепло. Э -э температура возгорания дерева 275 градусов. Если у вас ситуация, при которой у вас идет стропилина рядом, да, и у вас постоянный контакт, значит, дерево переходит во влажность до 5% и возгорает при температуре 180-200 градусов. У вас просто ну, дом сгорает. Поэтому пренебрегать вот этими условиями ну, ⁇ это э, прямая дорога того, что у тебя будет новый бюджет на новую баню. То есть это нужно не забывать. Дорогие друзья, давайте зададим первый вопрос от наших архитекторов. Александр, есть какие-то разрешительные документации? для того, чтобы использовать пожарная, ну, пожарная охрана. Разрешает ли вообще использовать такие вот срубы? Да? И есть ли какая-то документация, ограничения, нормы вот по этому поводу? Ну, относительно документации, разрешение, любое дерево должно быть антисептировано и обработано антипереном от возгорания. Значит, если мы говорим о конструкциях, которые не видны, стропильная система, Антиперен он после себя оставляет желать лучшего. То есть, если мы этот антиперен наносим на стену фасадную, то в принципе его нужно просто красить масляной краской. Ну, вот весь ответ. Значит, стропильная система, она принимается. Лучше, чтобы это делали профессионалы. То есть, приезжает специализированное пожарное подразделение и делает обработку стропильной системы. Это, кстати, угу. касается не только деревянных домов. Любые дома, стропильная система должна быть антипереном обработанной. То есть, фактически, вот ту финишную обработку, про которую вы говорили, да, это лучше всего передать, по сути, пожарной службе, конечно. которая приезжает и уже дорабатывает конечно, по конечно. своим нормам. Она может сделать и внешнюю обработку стен антипереном, угу. он ну, бесцветный, это удовольствие очень дорогое, но ну, если человек uh -huh. о себе беспокоится, он заказывает такую услугу. И они профессионально приезжают и сделают полную обработку. То есть при такой ситуации зажечь деревянный дом, ну можно только uh -huh. если по лампу поставить, просто будешь стоять и ждать, как он загорится. Uh -huh. Я понял, я понял. Спасибо за этот ответ. Скажите, Александр, а если говорить о земном нашем прекрасном шарике, были ли у вас был ли у вас опыт э, работы за рубежом, вот, и отличаются ли клиенты э, зарубежные, вот, вот это, это очень всем интересно, особенно архитекторам, наверное, которые ищут… Э, Себя там? Да, новые, да, новое применение своим талантом, вот, возможно ли в принципе нашему брату работать за рубежом. Ну, идем степ бай Значит, первое, из опыта, я считаю, самый большой опыт зарубежный, именно как девелопера, как менеджера проекта или как юзера. Это был восьмой год, это было строительство Арии в Вегасе, то есть я там был, ну, нашими словами прорабом uh -huh. вот отстроил там, в течение полугода прошел весь этот э, серьезный опыт я скажу та организация работ и та подготовка и та тишина на объекте, когда только роботы работают ну просто и манипуляторы тихонечко uh -huh. все перевозят, и все идет по э, гарнитуре ну я очень хочу чтобы у нас когда-то такое было э, ну в, этаж площадь там 6-8 тысяч квадратов заливается за 2 дня. Это бетон, бетонные работы, да? Ну, с, толщина плиты 12-15 сантиметров, значит 48 этажей, 4 месяца. Ну, то есть, ну это опоздание машины там на минуту или на две это штраф очень большой. Машины просто стоят, арматура порезана пронумерованное, приходят, каркас ложатся, и просто все, ну, в тихом режиме. и Ты видишь, как на твоих глазах это растет. То есть это из зарубежного строительного опыта. Что касается архитектурного проектирования, <coughs> значит, ну, это Канада, естественно, но это узкоспециализированное направление, ну, тоже с PNL Home, где я проходил учебу, стажировку, потом у меня были в Анджелесе, у Фрэнка Гэри я тоже работал. Это, будем говорить, американское направление. То есть мы его сейчас не обсуждаем, почему там очень специфичное условия. Для того, чтобы там mm -hmm. работать, ну, нужно очень постараться. Лучше здесь работать, быть привлекаемым туда и там как бы позиционировать. Но не ситуация, что ты там будешь архитектором. Ну, по образованию или по сути, по определению, очень тяжело в Америке, если ты не имеешь диплом или сертификат Американского института архитектуры, да, ну, пробиться в то, чем можно заниматься спокойно дома. Значит, что касается европейского опыта. Ну, у меня есть опыт Турции, Иран, Азербайджан, ну, европейские страны, Россия, Белоруссия. Что могу сказать? Можно ли нашим людям работать за рубежом? Первое условие. Ты должен знать нормы страны, в которой ты хочешь работать. То есть, вот как у нас, например, это ДБН или ГОСТы, да? У тебя должна быть европейская структура, сертифицированное знание норм, после которых ты можешь себя позиционировать как человек, который владеет ситуацией. Естественно, у тебя должно быть высшее образование. И самое главное, у тебя должна быть креативная составляющая, Твоя личная, то есть не э, позирование <coughs>, под кого-то или копирование чьих-то работ. Да? А у тебя должна быть своя линейка. Если у тебя есть свой внутренний креатив, ты будешь не чертежником, ты будешь специалистом. И тебя пригласят. Ну, ну, в, не, никто не обжигает как бы горшки, то есть ну, все это делается людьми. Самое главное, первое, должен быть стержень свой, лицо, да. Второе, ты должен знать э, те материалы и те условия, в которых ты работаешь. Вот. И третье, ты должен быть <coughs> очень динамичным с точки зрения реагирования на пожелания заказчика. Например, у меня есть несколько заказчиков ну, с тех же стран Востока: там. Катар, Эмираты. И ну, у них есть представление дворцов. Ну, мы знаем, да, Это не новая история, что арабы они не живут в квартирах. То есть у них у каждого должен быть свой маленький, дворец. Вот. И когда ты начинаешь с ним говорить, вот входные группы, то ты четко должен понимать, что даже слово сказать входная группа там 4 на 4 метра, ты можешь дальше, ну, не разговаривать. Это кладовая. Ну, то есть, ну, просто такие вещи, они должны изначально у тебя находиться. В подготовительной фазе к разговору Или например витражили Например там кондиционирование Или там система климата Или там система подачи воды Или температура воды в бассейне Или например там в римской парной То есть такие вещи нужно знать И чем больше ты готов к таким ответам Или скажем таким вызовам Тем на большие деньги ты можешь претендовать Ну скажу для общего развития Значит если У нас в стране метр квадратные, Это очень дорогие архитекторы он стоит порядка 30-40 долларов, то есть это очень серьезная архитектура. Это архитектурка только. Да, архитектурка, угу. да. То в Америке средний архитектор дюйм, мы знаем, что фут мы тоже знаем, да, 30 на 30 сантиметров. Вот 30 на 30 сантиметров стоит 15 долларов. То есть, если мы берем метр квадратный, да, это получается 9 с лишним или 10 с чем-то. да. У вас метр квадратный, это стандартный проект, 165 долларов стоит. Это только архитектурный это проект, Это просто без архитектура, работы. да. И разница между нами и ими в чем заключается. Я специально задал вопрос, когда был в, ну, в Лос-Анджелесе. Скажите, пожалуйста, какая у вас вообще структура. Разница в чем заключается. Разница в том, что у нас есть архитектурное бюро, это архитектурное бюро выполняет проект <coughs> по аутсорсингу или, например, по каким-то своим каналам оно берет смежных профильных специалистов. Эти специалисты делают разделы, потом, естественно, героически создается дизайн-проект уже на той фазе, когда, естественно, уже идет строительство полным ходом. Да? Есть какая-то организация, которая выполняет эти работы. Есть, естественно, трение между ГАПом и угу. ГАПом, ГИПом. Гипом. И... Ну, это одна команда, как правило. И прорабом. Да, и генподрядчиком или, скажем так, застройщиком. Вот. И вот этот конфликт, он перерастает в то, что заказчик просто теряет здоровье. Ну, естественно, он уходит в состояние там, прединфарктное или прединсультное. Значит, что касается Америки. Очень просто. Первое. Если это государственный заказ, то архитектурное бюро берет на себя весь комплекс работ. То есть вы пришли ко мне да, с проектом. И я говорю, что помимо того, что мы делаем вам проект э, от общей стоимости строительства, если это э, ну, муниципальный заказ, это где-то 5, 7, 8%. Да? Если это приватный заказ правит, значит вы уходите до 20%. Естественно, если бюджет большой, ну, проценты ваши падают. Но в эти 12% входит то, что заказчик разговаривает только с вами. Помимо вас в процессе участвуют еще две организации. Первое это лоер, то есть который четко сопровождает. Да? И второе это insurance. Страховая компания. Угу. Страховая компания получает с проекта до 10%. Но в случае краха вашего подразделения, естественно, со штрафными санкциями на вас, она заканчивает финансирование. Лойер, он тоже получает свои проценты. Он контролирует весь этот процесс. Так вот для того, чтобы вы стали тем, который берет 5-12%, вы должны быть на рынке Америки 15-20 лет. Когда человек планирует строить, никто не строит за деньги, которые берутся с сейфа. Процентная ставка там полтора-два процента, То есть вы э под свою кредитную историю, под то, что вы с супругой, например, или там ну, с друзьями решили построить, да? Вы берете, набираете предприятие архитектурное. У этого архитектурного предприятия есть проверенный юрист, есть проверенный э страховщик, который в этом э тандеме в триаде, да, выбирает участок, который тоже четко стоит в генеральной линии застройки, например, какого-то объекта. И после этого все идет как по нотам. То есть делаются вот эти тома, о которых я говорил, 16 томов, архитектурное проектирование и так далее, и так далее. Заказчик приходит, ему говорят, пожалуйста, цена вашего э, дома такая-то. График финансирования такой, график выполнения работ такой. Подписали, пошли. Если вы не попадаете в эти графики, вас начинают штрафовать. Ну, штраф, как правило, никто э, не платит, почему не доходит до таких ситуаций. Но цена, э, стоимость вот получения уже готовой конструкции, уже готового дома, э, она задается на каком этапе? Уже после архитектурки? Получается... Заказчик сразу говорит, какой у него бюджет. А, какой у него бюджет, да? То есть, э, а заказчик говорит, какой mm -hmm. у него бюджет, э, его кредитная история. Сколько вы можете себе позволить? Почему? Все заинтересованы... Для того, чтобы были проекты, то есть это рабочие места, движение, это опять все работает по безналу. То есть никаких там ну, э, кэшевых моментов, ну, это исключено, это только за Кока-Колу платят. Вот. Ну, все, вот такая э, метода. Значит, это по организации. Если мы вернемся в нашей реалии, ну, в нас в Украине, у нас, к сожалению, история грустна тем, что, э, как правило, э, дальше, чем архитектура и, может быть, какие-то конструкции, первичная конструкция, да, на момент старта никто не доходит. То есть, найти э, дисциплинированного заказчика, который скажет, я хочу, чтобы у меня были все 16 томов на столе. Я хочу на этом листе бумаги иметь календарный график выполнения работ, смету, с проверенными подрядчиками, и я под ним ставлю подпись. За 36 лет я такого не встретил ни одного. Ну, ни одного. То есть, Полетели, поехали. Да я знаю, сколько. Да я знаю, что это будет мне стоить столько-то денег, метр квадратный. Я знаю, что это будет столько-то. Потом просто ну, портятся отношения, не рвутся. Почему? Потому что кто-то сказал, это без хотелок. А потом, когда делается дом, дорогая половина приходит и говорит, мы забыли вот это, вот это, вот это. И человек просто уходит ну, в, в старость. У меня, меня всегда удивляет другое. Там, где нет вопроса с бюджетом, Почему люди умудряются делать э, строительство без проекта? Или экономят, например, на архитектуре? То есть, в принципе, наоборот, нужно было бы вложиться в, в архитектуру, где все можно продумать, там, походить, подумать, попеределывать, там, проговорить все, там, и так далее. Все сделать то, что ты хочешь. Или взять, ага, приехал там, брараб, я все умею, ну, сейчас сделаю. Сделал, все, ну, вроде бы оно есть. Но если специалист, вроде даже люди живут в этом, на самом деле. И смотришь, просто сложно найти что-то достойное. Да? Достойное да. просто смотришь, эти, эти коробочки стоят, эти деревеньки все стоят, все такое какое-то. <кх> Ни, никакое, скажем да, так, ответ к сожалению. Какой, ответ какой. <кх> <кх> Часто бывают люди, которые достигли высокого уровня, там нули идут, шесть, семь они себя позиционируют как люди боги и им уже в этом миру в этой ауре кажется что дом построить на фоне того как ему тяжело дались эти деньги и он их заработал ну действительно отработал какие-то схемы если он может э, оперировать такими цифрами то есть он пренебрежительно относится к архитектуре вообще а к строителям тем более и потом мы получаем то о чем вы говорите Просто берется листок бумаги, набираются специалисты, которые говорят Я все в мию. Вот, и мы получаем то, что ну, как правило мы едем с вами по любой окружной дороге и видим из 10 один дом, на который вообще хочется посмотреть. Это грустная история. Не хочу о ней говорить и ваше внимание заострять. Я хочу сказать, как должно быть. Вот как должно быть правильно. Правильно должно быть следующим образом. Сначала муж с женой, если у них серьезные отношения на перспективу 15-20-25 лет, они сначала определяют концепт, что они хотят видеть в доме. То есть они с этим ходят, живут, ездят по курортам, по дорогим отелям. Все, они решили. После этого выбирается архитектурное бюро, у которого есть легенда, и по их направлению уже реализованы объекты. Или, скажем, архитектор индивидуальный да, Который четко понимает, что такое комфорт Что такое эргономика Что такое э, чаяние, возможности, пожелания И адаптация к ландшафту существующему И этот человек берет в работу проект Первым делом должен выполняться архитектурный проект На <coughs> стадии архитектурного проекта Когда делается архитектура здания как таковое Уже должен входить дизайн интерьера Почему? Если архитектор не занимается дизайном или сразу не привлекает профильных специалистов, коллег к дизайну, возникает то, что мы с вами часто видим. Делается архитектура, человек уходит в сторону, потом приглашается гламурный дизайнер и просто все, что дается, оно совершенно не вяжется с концептом. Поэтому архитектор дома и э, дизайнер интерьера это альфа и омега. Они должны быть как... Ну, Одно единое. В таком случае мы говорим о хорошем финишном продукте. Бывают случаи, когда архитектор выполняет сразу же и базовый дизайн интерьера. То есть мой случай, как я делаю, да? то есть у меня любая архитектура любого дома включает мебель, расставленную до сантиметров. Вот все, что вы хотите, вы получите в архитектурном проекте с привязкой этих сантиметров. Сколько от стола до столешницы, сколько до камина, сколько туда. И вот в таком состоянии я передаю проект. И дизайнеру интерьера, если берется другой человек, да, ему необходимо только по этим размерам уже набирать мебель, коллаж э, по поверхностям стен, потолков и полов, электроприборы, подсветка, камин. Почему? Потому что все камины уже имеют дымоходы, все вентиляционные каналы уже продуманы, то есть камин уже стоит на своем месте. Ситуация, что кто будет рубать стропилы и пробивать дымоходы, как часто бывает, да, у меня не бывает. То есть сначала делается архитектурный проект с элементами дизайна. После этого архитектурный проект накладывается на, инжен... на конструкции. Конструкции определяется тем, где человек хочет строить. То есть вообще, если ну, немножко перемотать назад, то первым, что делается, после того, как у вас есть пожелание, вот вы, например, заказчик, да? я архитектор, берется компас, выезжается на объект, укладывается компас, и исходя из того, где у вас восток, где у вас запад и север, да? возможно или невозможно на этом участке поставить дом. В моей практике 8 из 10 объектов, которые или участков заказчики предлагают, я говорю, я здесь проектировать не буду. Особенно, если компас показывает не на север, да? Может, на аномальную зону, на, магни... на электромагнитный какой-то коллайдер или катушку попасть? Нет, ну... Э... компас показывает... Кости, все очень просто. На север на солнце. Нет, Костя, все очень просто. В 12 часов всегда юг. То есть, тут не обманешь. Ну, в полдень всегда юг. Поэтому э, все эти... Э... Ну, отклонение не обсуждается. То есть, первое, это ориентация по сторонам света, и второе сам участок, как таковой, то есть его локация, mm -hmm. и третье, самое важное, какой у нас ландшафт. Позволяет ли этот ландшафт, делать там одно, двух, трехярусный дом. И конечно, четвертое, это у нас с вами вступает в силу, какие у нас грунтовые воды. То есть, если вы хотите возле Киевского моря или просто возле Днепра, да, и сказать, Я хочу винный погреб, ну это сразу impossible. Mm -hmm. Почему? Потому что уровень воды у вас там буквально полметра. Вот. Или ситуация, когда у вас какие-то плывуны или какие-то ну, грустные Насадочные грунты. Конечно. Например. Значит, Вы здесь попадаете или в свайное поле, угу. или просто нужно менять участок или задуматься, почему до сих пор здесь никто не построится. Ну элементарно, да? вот у вас вроде бы ну, серьезная локация, а да? никто не строится. То есть, ну, Нужно подумать. И вот когда эти все моменты определены, у вас есть архитектурное решение, тогда включаются конструкторы. То есть первый этап – это архитектура, элементы дизайна. Второе, это у вас идет конструктив. Я рассказываю, как должно быть. Uh -huh. Сначала идет железобетон, потом идет э, дерево, потом идет <coughs> э, наружная облицовка, э, окна, двери, кровля. Вот эти все элементы, это отдельные фрагменты проекта. И после этого включаются, или параллельно с этим включаются сети. Потому что все сети имеют вводы. То есть по, по, по желанию заказчика, опять-таки, какой он хочет климат иметь, какая у него должна быть вентиляция. Какие у него нагрузки по тепловым всевозможным приборам Все это обрастает в 16 разделов проекта И вот на основании этих 16 разделов проекта Плюс дизайн интерьера, в котором есть поверхности Есть осветительные приборы Есть оборудование, как то камины, газовые там, или дровяные Как то бильярдные, всевозможные винотеки Домашние кинотеатры Вот все это мы сложили вместе и только после этого вы можете сформировать бюджет строительства, а бюджет можете сформировать на основании того тендера, который делается по подрядчикам. Вот это есть эталонная схема, которая занимает в процессе проектирования и подготовки к строительству не меньше одного года. Что происходит у нас? У нас происходит следующее. Первый вопрос. Драгоценная половина. Сколько мы можем потратить? Идет ответ. Исходя из этого, есть какое-то по наитию решение от соседей, которые уже построились? Мне метр обошелся обошлось. Или, или, или это самое, или покупка готовых решений. Там 500 долларов проект, адаптация 200 долларов. После, я об этом вообще не хочу говорить. Я объясню почему. Я объясню. базу полторы тысячи проектов за 50 долларов. Вы найдете свое решение. Значит, я не хочу об этом говорить, объясню почему. Я перелистал массу проектов, именно таких там по 100, по 50, там по 200, по 1000 долларов, да. И когда ты на них смотришь, ну ощущение всего одно: в каких жутких условиях человек вырос, если он такой из проекта? То есть, э, коровники в натуре 21 веке. Все. Иначе не назову. И потом, купив этот проект, а знаешь, еще бывает часто польский проект, там, польский или какой-то, да, приглашается дизайнер, который говорит, эти стены срушить, то есть остается какая-то коробочка, да, вот такая, вот такая винтовая лестница. И жена говорит, а где каминная группа? Ну, то есть мы начинаем шутить. <coughs> мы эту тему вообще отбираем. Ну, то есть строительство по типовым проектам это типовое решение для типовых людей. Мы говорим о людях, которые наделены вкусом, возможностью выбрать и тем более построить себе семейное гнездо. Я это самое, я хочу рассказать одну историю. Едем мы из Москвы в Санкт-Петербург на машине. Ехали там сутки, мы из Киева выехали, Москва, потом все это так мало сна. Я, я еду и туман еще такой. Я понимаю, что начинаю засыпать в машине. Начинаю засыпать. Валерия со мной тоже ехала, вот, и я смотрю по обочинам и смотрю, что все дома, которые там срубы стоят, они стоят либо так, либо так, и все с пластиковыми окнами, но либо вот так, либо так, то есть то нету есть, ровных. То есть направление ветра, Да, то есть, то есть, да, они вот как-то неровно стоят, и причем реально, под, под, ну там 30-25 градусов наклона, я думаю, ну все, у меня крыша поехала, просто туман, недосып. И вот эти дома вот так стоят перекошенные. Я такой приезжаю потом в Москву к нашему другу и говорю, я, я, я говорю, это же не то, что там трасса неизвестно где. Я говорю, это, ж, это же центральная трасса, это же как бы, ну, вроде бы как бедных вообще не должно быть. То есть это Москва, Питер, все, ну, постоянно деревни, деревни, там широкополосная трасса, все. Вот, он говорит… А ты знаешь, говорит, ситуация какая, просто когда строили дома ну, вот в Советском Союзе, да, то есть материалов не хватало, особенно не хватало денег на фундамент, ну, как бы выделяли какие-то средства, ну, вот что было, то и было, соответственно, не хватало денег на фундамент, а там же грунты такие вот, ну, вязкие, вот дом построили, мы, ну, естественно, перекосило, вот так и живем, где... Я говорю, я говорю, а как бы его не перестроил? Ну куда же перестраивает? это же сруб, он же как бы на века. А пластиковые окна поставили, уже не дует. Я говорю, а как внутри? Он говорит, тут представляешь себе, вот ты не поверишь, полы сделаны под наклоном. Вот реально вот под наклоном, ну, уклоны, ну, вода и люди, не стоит. И люди И люди живут. Вода не стоит. Вот ответ. Просто ответ, что просто нельзя было просчитать фундамент. То есть просто... Я, я уверен, что люди не виноваты, что они не недозараб, дозаработали до нормальный дом, они просто сэкономили на чем могли. Понятно. Поэтому мы возвращаемся к тому, что все-таки к сожалению на сегодняшний момент хороший дом может позволить себе не каждый. Вот. Но, но. Но есть маленький секрет. Я хочу рассказать маленький секрет, вернее не сказать, а спросить у Александра. Маленький такой вот анонс про людей, которые, скажем так, имеют небольшой бюджет или, например, вообще никакого бюджета. Это просто люди, которые из-за войны, из-за каких-то сложностей переселились куда-то, и им, скажем так, государство или они сами там выделили какой-то небольшой бюджет на, на новое жилище, новое, новое, новое, новую страницу своей жизни. Вот. И э, я хочу, э, чтобы вы рассказали, как вы спасли бежных, беженцев и что из этого получилось. Ну, опыт следующий. Ко мне обратились с Азербайджаном ну, с предложением дать проект быстро возводимого дома. Почему? Потому что на самом деле 350 тысяч человек. Это первая волна, а в принципе 550-600 тысяч, да, которые хотят вернуться на историческую родину. Значит, мы понимаем, что есть сейсмика, отсутствие дорог, отсутствие газа, но желание людей вернуться есть. И стояла задача спроектировать дом, в котором сможет находиться семья. Семьи у них, это, как правило, 6 человек, то есть ну, родители или старые родители, или там четверо детей. С тем, чтобы этот дом был теплый И самое главное, он был эргономичный и комфортный. То есть, слово комфорт и беженца они как бы, ну, как правило... Вообще не сочетаются. Да, то есть, нужно где-то какую-то лачушку там переночевать. Значит, я сделал проект, можете на него посмотреть, в котором, помимо того, что есть спальня родителей, есть спальня для детей... Есть э, санузел э, душевая э, родителей, есть детские, есть кухня, столовая, каминная, террасная зона с возможностью приема до 10 человек. Есть зона тандыра, мангала, вока снаружи. Внутри я предусмотрел еще э, сквозной хамон шкаф и э, витрины винная барная, аквариумная группа. То есть это все дом для беженцев. Понятно, панорамные окна и э, возможность комфортного проживания 6 человек и одновременного приема до 10 человек гостей. Как-то на э, открытой террасе, как-то на закрытой террасе возле панорамного кинотеатра. Вот такой домик для беженцев. Я надеюсь, будет реализован. У нас есть весь потенциал, то есть mm -hmm. те партнеры, с которыми я работаю, это те, кто занимается окнами, кто занимается электросетями, кто занимается кровлями, э -э каркасами, теплоизоляциями, фундаментами. Тоже Сергей, о котором говорили, СИРУК, будет. то есть он просто сказал, э при готовности ну, мы можем закрыть все дома, если будет четкий проект, угу. фундаментная группа, например, там 60 тысяч домов да, нужно построить. Говорю, ну, за три года при динамичной постановке вопроса и правильной системе логистики и последовательности выполнения работ, <coughs> эта задача может быть решена. Ну, мы со своей стороны готовы. Вот, что касается вообще зоны комфорта или э, философии комфорта как таковой, значит, моими <coughs> заказчиками были люди, которые, как я называю, они родились сразу в, ну, в, или их пеленали в перины из песта. Ну, то есть люди, которые изначально ну, были готовы к комфорту. Когда я первый раз услышал э, спальное место 3 на 3 метра или душевая кабина 15 на полтора метра, э, ну, это были, естественно, не наши заказчики, э, я с английским дружу. То есть, в принципе, мне не нужно было переводить, я даже не переспрашивал. И потом, когда я узнал, было сказано, это такой спокойный стандарт. То есть гардеробная там, 5 на 5 или 6 на 6 метров. Да, джакузи обязательно должна быть на четверых, она должна быть панорамной, помимо того, что у, <свят> у нее и у него должны быть свои будуары, туалетные комнаты, гардеробная отдельная, у него должен быть свой кабинет со своей спальней, у него должен быть свой лифт в кабинет отдельный, почему Потому что как правило, ну, люди серьезного бизнеса задерживаются на работе. То есть есть общая зона приема пищи или чайная комната. да. Потом есть, конечно, зона для прислуги отдельная, которая не видит ни банкетов. Потом обязательно должна быть зона детская, где дети играют, где принимают пищу, где они не мешают родителям. Потом должен быть обязательно винный погреб с панорамным телевизором, с отдельным залом, в котором есть те же витрины хамоны и так далее. И вот если все это переложить на нашу действительность. Я стараюсь максимально ну, все возможное. Понятно, что спальное место 2 на 2, понятно, что душевая кабина метр на метр. Вот. Это все совместит, но основные критерии как-то обязательно гардеробная. В лучшем <сосим> случае одна ему и одна ей. Обязательно бодуар для хозяйки. Ну, нормальная женщина должна Четко вечер и утро начинать в своем помещении, в отдельном. Вот, должна быть спальная группа. Телевизор в спальне. Я не считаю, что это необходимый атрибут. Для того, чтобы смотреть телевизор, должен быть домашний кинотеатр. Нормальные размеры домашнего кинотеатра 5 на 6 метров. Высота до 3 метров. В котором комфортно сидят внизу children. Играют на PlayStation. А сзади есть специальное кресло для супруги и супруга. То есть они видят нормальное кино. Если не позволяет ситуация, значит правильная панорама в зале. То есть ситуация, когда человек лежит и смотрит телевизор, она неправильна с точки зрения первого. У нас неправильный угол восприятия. Второе, у нас неправильное расстояние. И третье, у нас совершенно неправильное положение человека при созерцании на телевизор. То есть мы себя обманываем. Вот. Что касается кухонной группы, кухня должна обязательно иметь кладовую комнату для продуктов, в кухне обязательно должна быть совмещенная с кухней или рядом постирочная, плюс белевая, да, и, ну, помимо того, что есть зал камины, есть зал обеденный, в последнее время все чаще и чаще я стараюсь донести заказчикам следующее, должна быть зона онлайн занятий детей. То есть на сегодняшний день ситуация, когда в спальне вот есть детская, да, и мне стоит стол с компьютером. Она неправильная по определению. Первое, это излучение. Второе, это постоянный дискомфорт. Спальня и гардеробная детская — это своя зона. Зона онлайн-учебы — это может быть комната для двоих детей, да? У каждого есть свой стеллаж. Детский есть свой кабинет, стол. по сути. Да, он должен присутствовать. До сегодняшнего дня в архитектуре, в нашей архитектуре такого элемента нет. Я стараюсь всячески в каждом проекте его вставить. То есть первое, что я задаю заказчикам из вопросов, говорю, первое, состав семьи. Раз, да? Второе, количество детей. И третье, какие перспективы еще на детей. И вот если я получил эти ответы, я четко могу сказать, тема Чилдренова, она актуальна, ее акцептируем, или она уже как бы не актуальна. Если мы начинаем строительство, дети в возрасте, 17-20 лет, о них вообще можно не беспокоиться. Они будут приезжать с внуками, оставлять внуков родителям, но говорить о том, что необходимо проектировать второй этаж детский, это уже лофт для внуков. Дети там жить не будут, они просто разлетятся. Ну, такая ситуация. То есть вот такие концепты, они э, не преподавались в наших вузах, к сожалению, почему? Потому что я учился в Советском Союзе, а когда я учился за рубежом в Чехословакии, там была немножко другая концепция, вообще подачи как таковой. То есть, если мы вернулись в наши реалии, то я стараюсь все лучше, что есть в мире, применить у нас. Александр, один из наших архитекторов хотел задать вам вопрос. Вопрос заключается в том, что насколько долговечное дерево, и если сравнивать, с бетоном, железом, стеклом, ну, всех, скажем, там, Конкур... железобетон, да, со строительными материалами, сколько дерево долговечное, конкурирует ли оно с другими материалами, да, то есть, в принципе, вот об этом. Ну, я скажу о дереве. Значит, если мы говорим о деревянных кровлях, которые делаются из гонта, то есть, деревянная черепица, которая сделана, в свою очередь, из лиственницы сибирской. Мы демонтировали храм в Вене, меняли покрытие гонтовое. Значит, ему было 250 лет. То есть 250 лет кровля из гонта, и причем у меня есть в кабинете несколько образцов, ее можно было не снимать. За счет чего? За счет того, что появляется верхний слой защитный, оно не гниет. Ну, мы знаем, что на Лиственнице состоит Питер, Венеция и так далее. То есть, это относительно характеристик. Что касается самого дома деревянного, значит, если будет соблюдены три момента. Первый – это отсутствие контакта с землей. То есть, если у вас будет между землей, которая все время дует влагу, и деревом хотя бы 45-50 сантиметров, у вас дом будет стоять. Второе если у вас первый венец будет из дуба или из лиственницы, тем более он у вас будет стоять. Почему? Он на себя берет все проникающие моменты возможные, и у вас стена остается сухой. И третий момент, который нельзя пренебрегать. У вас должны быть выносы кровли, которые позволяют 3 четвертых высоты стены находиться все время в сухом состоянии. То есть нижние венцы у вас все равно косой дочь попадает, но если вы посмотрите uh -huh. наши дома, которые в том же Пирогово, да, вот под соломенными крышами, у вас вы кровли до полтора метра, и у вас стена всегда сухая. То есть в таком состоянии дом может стоять до 300-400 лет. Если мы берем кижи, известное, да, то там постройка ну, до 500 лет. То есть дерево как таково, если оно э, четко заготовлено, обработано, поставлено, ну, 5-летие может простоять. Вентилируемо Например, если мы берем э, Домский собор, ну, э, то когда меняли, там же дубовые были, и остались э, после пожара дубовые эти <coughs> стропила, делали анализ, и четко было сказано, они бы еще простояли 400 лет. То есть, ну, Это потрясающе. Да, да. Поэтому, если мы берем железобетон, железобетонную конструкцию, да, э, ну, железобетон... В, ну, по строительным нормы Советского Союза, все, что имело железобетонные стыки, через 50-60 лет должно демонтироваться. Например, вся, э, вся область нашего бульвара Перова, там, где стоят эти хрущевки известны, то в принципе это все аварийные дома. То есть стыки железобетонной конструкции, как таковые, они уже не рабочие. Железобетон, как таковой, вообще живет до 100 лет. Э, что касается металла, ну, у металла все очень просто, все зависит от нагрузки. Если нагрузка незначительная, ну, он практически э, может быть поврежден только коррозией. Например, если мы берем эфель, эфелевую башню, да, 300 метров, то каждый год на ее э, покраску уходят ну, тонны. Если бы ее не красили, эту эфелевую, я думаю, она давно уже ну, ушла то есть от коррозии. Поэтому ну, стекло не обсуждаем, стекло как бы это материал э, ну, не несущая, это ограждающая конструкция. Ну, вот такой ответ. С деревом можно дружить. Но Оно имеет право на существование ну, в, при правильном уходе, при правильной консервации. О нем можно не заботиться. Ну и э, там эпизод, который я не закончил, значит первое, это у нас э, есть э, бюджет и второе, сроки. Э, почему в сроки никто не попадает? Буквально 3 минуты. Э, когда стартует э, дом, то есть у нас уже есть проект, у нас есть генподрядчик, у нас есть целевые подрядчики, мы начинаем строительство. На старте у вас 3-4 подрядчика, то есть это те, кто занимается грунтом, те, кто занимается фундаментом, те, кто занимается непосредственно конструкциями. По мере продвижения к, от общестроительных до отделочных работ количество подрядных организаций на объекте вырастает в разы. В среднем, когда вы заходите в отделку, у вас 30-40 подрядных организаций на объекте. И любое несовпадение тех, кто передает строительную готовность следующему, как э, доминошные конструкции, валит полностью весь график выполнения работы. У каждого последующего есть отговорка о том, что у меня нет строй готовности, и у вас все это затягивается. А почему это происходит? Это происходит, первое, слабая организация, и второе, человеческий фактор. Его никто не отменял. Один шурупчик, один человек на одном процессе дает сбой, и у вас, так как все это затянуто вместе в общую структуру, дает вот такие изменения. Поэтому э, рекомендую всем заказчикам, которые планируют строить, настроиться на то, что Строительство, это есть абсолютно живой механизм. Первое, бюджет, он должен э, формироваться с точностью до э, 70-80%. И по срокам строительства нужно понимать, строительство любого дома, коттедж берем, да, оно реально в себе, с учетом того, что есть технологическая необходимость высыхания штукатурки и других процессов, занимает от полутора до двух лет. От первого момента, когда мы зашли в котлован, момента когда мы зашли уже в квартиру и в ней живем в комфортных условиях вот такие моменты их нужно ну... это в случае начала какой сезон я так понимаю что лучше чтобы э, фундамент стены выгнать до зимы до да, чтобы э, законсервировать до да, чтобы потом весной начать там отделочные работы ну, вот как когда нужно начать чтобы вот полтора-два года получился я сейчас объясню в 84 году я пришел первый раз на стройку и работал в управлении строительства правительственных зданий, УСПЗ. Значит, было два репера, после которых работы останавливались. В те времена было достаточно морозно, да? то есть на ноябрьские праздники, еще с 70-х годов, четко помню, все уже ходили в шапках. Да? Значит, после ноября работы останавливались, все, что связано с водой. То есть никакие штукатурки, полы, отделки не проводились, плитка не клалась. И работы начинались после майских праздников. То есть полгода фактически... Вот вам ответ, то, что было в Советском Союзе четко поставлено для домов правильно так скажем, линейки. Значит, строительство как таковое заключается... Правильное строительство в следующем. Старт работ должен начинаться после того, когда у нас с вами нет морозов. В зависимости от года. Это или апрель, или май. То есть мы заходим с вами в котлован. Идеальный вариант, чтобы работы в том числе стропильная система накрыта были закончены до первого дождя. Настоящего дождя, который у нас с вами 15 сентября. Вот если вы с мая месяца до 15 сентября выгоняете коробку, ставите стропила, и вы даже не делаете кровлю, вы просто делаете первозащитный слой, например, там супердиффузионную мембрану положили, да, вы уже в идеальной и комфортной ситуации. После этого вы можете закрыть Окна и двери. Можете потихонечку заводить коммуникации. Но вы не стартуете с отделкой. Если, например, отделка у вас не несложная, и вы можете ее сделать в течение месяца, интенсивно просто зашли и сделали, то есть до наступления холодных э, дней, ноябрь, декабрь, да, то этим можно э, оперировать. Если у вас, например, она сложная и нет готовности. Вот, то есть глиной замазали. Не, ну глина не глина. Я сейчас говорю о том, что заходить в зимний период, если у вас нет центрального отопления, а его не может быть ну, по определению, потому что вы не успеваете это сделать, да, и всевозможными там фунами, всевозможными там дуйками, целлофанными закрываниями, то есть имитация того, что вы сохраняете тепло. Вы себя просто готовите к тому, что весной вы все будете снимать от плесени. Что происходит? Происходит следующее. У вас есть конструкция стены. Это конструкция стены несущая. Да? Она снаружи промерзает. Внутри вы фрагментарно даете утеплитель. И у вас практически стена является сырой, холодной. То есть процессы, которые должны четко ложиться один на другой, и у вас идет схватывание, не происходят. Потому что у вас конструкция не готова. Поэтому нужно четко понимать и говорить себе. Если я успел до 15 октября значит я успел, если не успел стоп машина пожалуйста затягивайте все что не связано с водой все коммуникации можете заводить в середину а продолжение работ делать тогда когда у вас уже устойчивый плюс mm -hmm. то есть 5 и выше градусов например там 15 апреля и тогда вы спокойно продолжаете эти работы и у вас уже один год прошел вы доходите до осени потом у вас остается отделка отделка уже в доме, который полностью застеклен, в которое заведено тепло, в котором стены высохли, и вы за зимний период спокойно заканчиваете отделку, и весной приходит подразделение Константина Юдина и садит все, что должно быть, розы, водопады делает, и вот так вот вы к майским праздникам второго года подошли к тому же чик, Наши подписчики хотят услышать какое-то наставление от гениального архитектора. Вот, что я думаю, послужит каким-то толчком для новых вершин, для новых реалий, для вдохновения, для творчества. Что бы вы могли пожелать нашим зрителям? Ну, э -э вопрос гениальный это не сюда. Э -э ответ или пожелание тем, кто э -э стал на эту стезу э -э архитектурного проектирования э -э никогда не смущайтесь знанию для себя новых горизонтов. Чем больше вы будете знать о предмете, тем легче вам будет с этим предметом работать. И второе главное, старайтесь выработать свой индивидуальный стиль. Не живите по чьим-то меркам, по чьи-то обязательные указки, вырабатывайте свой стиль и не забывайте в свое время у Пикассо, на деньги, которые последние деньги отец. Для него собрал, учился в одной из ведущих парижских художественных мастерских. На третий день он положил кисть, которую ему все время наставник стал, и говорит, ты должен писать так. Он сказал, я Пикассо. Встал и ушел. Он поссорился с отцом, но стал тем, кого мы знаем. Друзья, спасибо вам огромное за внимание. Александр, спасибо огромное за такую интереснейшую познавательную беседу. Я думаю, что после такой беседы у вас возникнет очень много вопросов. Пожалуйста, задавайте. Еще раз повторяю, что мы ответим на все вопросы. В данном случае я не проигнорю ни один вопрос, как это бывает часто с ландшафтом. Друзья, спасибо огромное за внимание. До встречи на нашем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, если кто-то не нажал, то... потому что если вы нажмете еще раз, вы отпишитесь. До новых встреч, пока!